-мо! Я... Боже, ты что Потому такое? Что? Я Рози. Рози. К вами. к вами Розы. К вами Розы. Но я... я еще не спавнил. Но я сам вылезла. Сама. У к вами нет пола, гений. Так ты сама, Рози, Рози она моя, Рози он мой. Ладно, тебе повезло то, что она он вот, тут друг лежал, да? Он тут такой лежал, лежал, потом черная бабочка прилетела, такая. Ну не ходите здесь, я тут занята. У меня ремонт. Я твоя... он больше не О, твой О, друг. О, такая бабочка черная, такая великая. Он такой друг. Ты можешь стоять и не дергаться, а, балбес. Могу. Я лежала, лежала Чу. в этом. Эй, балбесы, ну ка свалились отсюда с моего двора. Да-да. Вот, а это что? А это шкатулка. А почему в этой шкатулке талисман Кли, Спайдера, талисман кота, суперкота? кота. Ну, это что было, я не знаю, все. Ну, поднял, я талисман суперкота заберу. Ты тебя не смутишь, что там твоего друга поселилась Акума? Где усилилась гума? Ты глухой? говорю, черная бабочка такая. Летела, летела такой бак, а ты, твой друг больше не тебе, не друг. Прикольно, прикольно. Так, а где это друг мой, больше не друг? Не вижу, где этот балбес. Да, мне Росис. Розис обманула. Ну и ладно. Так, пойду-ка я. Ждем супергероев у себя. Так прекрасно жду супергероев. Ой, это что такое? Прыгает, Сики! Давай! Вот так громко. Здрасте. Это кто? Так, так, так, убираемся. Убираемся. Так, здравствуйте. Где супергерой здесь? Не, не видел. Где? Ах, ты? Аккуратно, мы не знаем, что его за силы, поэтому лучше избегать этого черта. Меня зовут месье Талисман. Миссия талисман. Что миссия банка. Что... Эй, миссия талисман. А -а -а. Что, какая у тебя сила? О -о, Скажи, да расскажи. Можно вопросик? Почему? Ладно, я потом задам этот вопросик. Отключить эту сирену. Опачки. О, твою... Что случилось? Получение. Что его силу забрали? Как тебе насчет такого поворота? А, Получение Офигел, что ли? Тишу, а, э, что ты там говоришь? Ничего, а? ничего что? не говорю, а я не скажу. Талисман, удачи супер шанс. Я так да, кстати, я еще не он ваши... забирает ваши силы и оружие, поэтому не подходите к нему. А я попробую использовать Супер Шанс. Супер Шанс. Не работает. Не работает. Я не буду использовать нормально нару. Кролик, тут есть кролик. срочно, кролик. Сматывайся. <свят> Если я смат... тебя задену, то матурси. все. Тебе <свят> то кирдык всему. Иди отсюда, Хорошо. кролик. Кролик, беги за он за тобой бежит. Хорошо. Сматывайся куда-нибудь, не знаю. Я хватаю. Да зачем я ты в... бежишь обратно? Куда-нибудь ввались. Вали далеко и надолго. Значит, в дом чей-то зарядились. Он за тобой бежит. Он сзади тебя. Если он пойдет, он сможет сходить в нору. Нет. а ты не сможешь за ним, потому что вы силу заберут. Я знаю. Я этого придурка у него ю-ю. Да. Благодарю тебе. Он забирает силы вместе с оружием. Опять. Где Вайперион? А я. Надо вернуть все назад до того момента, как он задел меня задеть меня <Menschen> концентрируйся <iste typing> и и скажи Пусть второй направил. шанс и надеюсь все исправится Хорошо, ничего а... уже не справится Нет. Нару, нару, за получение sí. серьезно он твою силу забрал о вот ]やり... саса complex. срочно саса Ко мне иди за мной, вай, Перен. Плохо, все, плохо, плохо. Он не сможет де трансформироваться за получение, кролик. Я еще могу на... нормально. Нет, Нет все, тебе кролик, Кролика. Нара, кроличья нора. Кролич, подожди на пять ра. минут, может, из тебя сбьют. Сколько у тебя Точно, осталось? У меня осталось. 2 все, подожди. При... Трансформация и силы все равно я смогу контролировать. Да, но Саса ты силу контролировать не Ой, сможешь. Ой, что-то плохое случилось. Придется использовать космоформу, чтобы на спутники настроить. Пункт. Так. Не, о каких спутниках сейчас <с нет времени. Вроде зажираешь ну, вот вот когда не трансформируешься. До Извините. свидания. Нара. Я сейчас использую ход времени, пытаюсь всё исправить. Тогда да крой нору, ты балбес. Детрансформируйся как-нибудь, не знаю. Он идет, идиот. Придурочный. Быстрее трансформируйся, придурок. Я я меня. Чувство прячусь. то, что мне нужно заполучить всех не вашей силой. Так, суперкота не yeah. будет. Почему-то я же знаю, почему не будет суперкота, но не могу сказать. Мистер Бак, время всего чего заклинание. Как будто какое-то волшебное заклинание на мне. Я не могу говорить. Так, вот всё. Хоть... Всё. Приветик, меняем ход времени. Быстрей кормис, да, са срочно переноси нас. Да. Перенос. Ну. А. За получение. Он забрал мою силу, ты тупой. Уходи. Биву, биву, биву. Чё, там ты говоришь, а? Чё ты там говоришь, э, мистер Бак, когда силы применяешь? Ступиршанс! Плохо, плохо, плохо. Бегу. Так, Спас... а, бегите. Такое чувство, змеечка, иди сюда. Нет, змей. Шанс. Мне нужно поймать эту заготичку. Змей О, и ты... баня. А кролик, я куда? Детрансформируйтесь, убегите. Бегу. Только следи, а, чтобы беду. за вами не ссытывались. Так, нетушки. Кролик, это моя ж -ж желая добыча. Сейчас сброщишь Ролик идиот! Кому я доверил, свои талисманы? За получением. Ла -ла -ла -ла. Что с днем и ночью? День-ночь, день-ночь. Что со временем? А, ты что-то там Сас натворил, я толком не знаю. Это вроде Пойдем спрятаться, когда... тебе надо спрятаться. За мной только тебе надо спрятаться. Так, так я пойду спрятаться. исправлять все свои ошибочки. Где свою ошибку? Ошибочка номер 1. папа за получение! Теперь и кролик не может использовать всю силу. Гениальность. Я Сказал кролику не трансформируйся, кролик трансформируйся. Представьте на... Саса. Сас спросить, я спросила, что желаю. случилось? произошло то, что он, этот супергерой отнял у меня силы, и только Сас смог помочь. САС Саш, попал. что произошло? Я отмотал время, вы меня попросили. Произошла критическая ситуация. Кроличий вер. Какая? Что произошло? Теперь я он отправ... отобрал все ваши силы и талисман кролика. Силу талисмана кролика. Так, я так понял, все. Тебе опасно трансформироваться. Мы потом исправим это все время. Это пришла катастрофа, потому что ты используешь свой талисман без логичей. Собака, без на владельца. улицу. За получение! А сейчас... Витя, знаешь, ну, давай, что этот мячик означает? Собака. Ты собака. А что у тебя на собаке-то? Благодаря кролика. Попутешествовал во времени немножечко. Кролик иди, боже, какой балбес. Если я не нашел время, ты слишком хорошо прячешься от временного континуума. А может вам... И я не нашел время, где ты для трансформируешься но за зато получил силу собаки. А, Теперь собака в моем омладе. Теперь мистер Бак. В любой момент я смогу приз... я могу призвать ее тебя ко мне. А, еще. Еще у меня перышко есть. Да, ну так, так а соло, у него оружие. Наверное, это его меч Поэтому лучше путь привязан к моему мечу. Что, если что. О, король обезьян, тебя-то я и ждал, потому что ты едица остался пример. Я любили использую на нем, и он тогда не сможет отменять на работу только и на волос. Это работа на... Сейчас вот, мы тебе покажем. Где же мистер Бак? Мистер Бак спрятался. Мистер Бак скоро придет, но он уже будет... Какая немецкий. разница, мне хватит. Сейчас я скажу одно слово и призову его сюда. Готовы увидеть его все? А я здесь, толк <у> меня <с> видеть>, видеть. Так, интересно, они знают, что если они будут использовать другие талисманы, другие талисманы, то, то я не смогу контролировать их силой. Ой, зачем я это вслух сказал? О, О, Опа. Интересное решение. Спасибо. мне надо транслировать в одного. Мистер Баг? Дусу. Расправь. Дусу. Дусу. Дусу сдох. Почему я не могу? Нам нужны другие талисманы. Ну, ду... нет. Ду... Дусу. Тики ду... выпал. Все, все классно. Ой, я кушать хочу. Так, так теперь надо, чтобы этого стола меня не увидел. Он не знает, что трансформировался, и поэтому если я... Да, в него... когда ты поймешь, что не можешь свои силы использовать, потому что я их углотила. Так они не работают. Ну вот, что ты пытаешься? Оно остается, но не Чё работает. Что пытаешься доказать? Так, есть одна проблема. У меня пропало ее и оружие. А это значит только одно. Значит, жук перевоплотился. Может, он значит, он пор... использует сейчас другой талисман. Но, любой момент, я его все равно сейчас призову словом опор. Ребята, Ребята все пройдите в безопасное место, перевоплощайтесь. Тогда у него пропадут наши силы. Хорошо. Силы не пропадут. Я могу сказать слово за получение. И мне выпадет. И снова получу я и ее, и топорик. Ладно. Погнали. М -м -м. Хоть когда-то я должен буду попасть. Так, ты уже подключил? За получение! Что-то за получение. Кроличья Кроличья нора. А рано идти место, где я, когда я узнаю, что происходит. У меня что-то голова резко начинает болеть. Много талисманов смешно. Лиса тупая. Привет, вселяю мог. А. Стоять. Держи. Для... Чтоб ты не сопротивлялся вселючью. Чтоб в подал... Зладею... Десять. Десять сразу. Хорошо, ладно. Не хочешь десять-двадцать. Да а... хоть тридцать, хоть сорок. Я не подамся. Лучше самому отказаться от акумы. О, не знался. Теперь а мы... Сама? Ждите, подождите смотри. здесь. Мне надо трансформироваться в мистер Бага, использовать здесь супер шанс и вернуть на круги своим. Прячемся здесь, так он нас не найдёт. Пошли. Чики. Давай. идем И... И... Ура, супер шанс! Реальность! Чудес. Чудес. Ах, ах, не понял. А, вот. Что? А ты здесь а, всё. Это... Всё, я знаю. Сам я знала из него вы вообще бесполезны. Чё за герой, которые даже не могут взлететь справиться? Я вообще, я в Бесполезный. шоке. Бесполезный. Чудесный мистер Бак. Все, у всех все работает силы. Yeah, Просто, ты, ты даже не мог расправиться с таким сильным злодеем. Вот что за супергерой, я с тебя поражаюсь. Слушай, я тебе сейчас слушай, вот этим человечком его... мозги снесу. Слушай, я вот не помню, зачем кумит, а зачем у меня окно вселилось, Я сам не знаю. Но мне кое-что я... тебе... Тебе... Нет, это... Тебе там Адриан искал, а мне надо идти. Ой, у меня память немного возвращается. Нет, память у тебя не возвращается, поэтому да. я пошел, Адриан скоро придет, он да. сказал. Я он тебя работать. ищет, я его сейчас позвоню. Хорошо. Меня вселился. Оля. Трансформация. Бежим к этому, а нет, надо спрятать. Спрятай талис так талисман. Сюда, все, да, все да. хорошо. привет да. не у какого-то свелокому. Ля, ля ля -ли ля ля -ли ля ля -ли ля ля -ли ля ля -ли ля Ла-ла-ла-ла. Привет. Ну, мне тут просто отдали. Тебя забрали Что? его, когда ты стал злодеем. Талисман Меня? из талисмана розы. Он активировался. А. Теперь может появляться Все, клами, короче, но костюм какой... еще не появляется. Как же не мастер принес? Или создателя? Короче, не знаю, мне по почте пришла книжка. Коротко, тут написано про силы, спросила. Тут еще написано про талисман розы, который достигл. Короче, при ударе у человека будет оставаться колючка или как-то игла или как это называется это розы розы и ты сможешь дать до... ну именно человек с этим талисманом сможет достать из любого конца мира при каком-то слове перенос или что-то типа этого переместить в себе этого человека угу. есть волк и панда Их больше ничего нам не раскрыли да, нет ну, я тебе дал твою шкатулку. Этот. Колечко такое. Мне нужно вернуть человеку. Он просто почувствовал. Mm -hmm. Да. Надеюсь, что у меня есть. Так он тут лежит. Это подделка. Нет, подделка у тебя. Я ему сейчас полечу отдавать. Mm -mm. Дай. Как ты mm -mm. этому человеку другому не сможешь играть никак? Он не появляется. А мне нужен талисман. Я буду объединять. <сосы> Оно дал быстро. Я дам Максиму. У него еще идет <сосы> гарена. <сосы> <сосы> Ладно, я шучу. А ну все, давай тут посидим. Ой, отдыхаем. я тебе хотел сказать. Очень слово. Как меня брать какому селил? Не знаю. Бразик, меня все а Куму, знаешь, как? Как? Без эмоций. У меня не было негативных эмоций, просто как бабушка. Как так? Просто Адриан настал на свою шапку, она сказала желтой. Это ты тупой, а ты на, свою, на свои кроссовки футболку и очки. Так, а Кума, где ты там? Нет, стой. Две Нет негативных эмоций. О, все, крутить. Ну, О, эти тут веселятся. Все, я все, крутить. Я бы сейчас буду об голову биться, Все, и меня все лито точно окунуло. Почему? Что это, Кто за дебил строил? Почему не проломать стекло? Ить, ить, ить. У кого есть деньги? Ить. Давайте наймем. Люди, я бабочку вижу фиолетовую. Я тебя убью. Я потом твои мозги увижу. О. А нет, это не бабочка, это просто это просто шишка у меня вылезла на голове. <соцентричная> вот это О, мы сломаем. Ла-ла-ла. И даже не Ой, Будем прыгать. Ладно, все, я пойду лучше посплю. Меседа мокл стоит. Да. Как ты послушай, Бражник научился вселять акуму в людей без негативных эмоций. Значит, мне да. надо придумать какие-нибудь. Если он умеет что-то без акумы, значит у меня есть какие-нибудь силы. Какая-нибудь сила. сила, чтобы Кстати, давался какой-нибудь тебя... браслетик, амулетик, какой-нибудь еда или какой-нибудь что-нибудь, чтобы люди носили, да. и в них могло не усиляться не только при, при негативных эмоциях. Ну да, послушай, понимаешь, чем прикол? Если так подумать, то что тебе мне нужно намазать рот волшебной мазью, потому что я себе намазал и праздник не выведал мне ничего. Он как съел, ну или точнее. Все здесь, так, Почему? Ну. Поверьте, никому не верьте. Так. Так. Иди отсюда. Не май, надо май. Мне Иди отсюда. Сам надо пожалуйста, в мазь, в мазь, в мазь, в мазь, в мазь, в мазь, в мазь, в мазь, в мазь, в то в мазь, в мазь, в мазь, в мазь, Так, мазь, в в мазь, в Так, в в я вообще не хочу с тобой вообще, у Тебя шапка... У нас негативные а, эмоции, у нас может все с Нет, у нас меня эмоции, с меня все меня все с меня